компания легком с вами александр чумаков изучаем автоматы для трикотажа данный оверлог равномерно распределяет резинку по вашему изделию и соответственно отметывает также это можно сделать вручную но это скорость и это качество не получится дальше многоигольная машина поясная так называемая то есть трехигольная машина которая создает пояс с притаченной резинкой ну либо же Чуть дальше по видео вы увидите обычная распашивальная машина, тоже автомат, максимально быстро, максимально качественно. Только так, если мы хотим победить конкурентов. по-другому не выйдет. Понравилось? Напиши, что ты думаешь об этом, поделись с другом, поставь лайк и подпишись на наш канал. На нашем канале будет много интересного. Это только начало.